с Украиной связанные события, война, вот это ну, с военные действия. Да. Что Говорят я хочу люди. сказать? Это хотя, кстати говоря, политически все-таки я работала тоже с педагоги, все будет в совете. Если это, если вы украинец, примите, я старая женщина и я знаю психологию. Во-первых у нас вот две консьержки, я познакомилась обе, из Донецкой области. Западенки, западных они называют. Я очень хорошо знаю историю. Австрийская, поляки всю жизнь хотели. Мы все Сусани напомним И Нинины Пожарского, которая под зад имя Мнишек, которая стала в Москве. Народ наш... Ну, это отдельная, очень интересная история нашего народа. Так вот, Донбасс был всегда русский. И если бы вот эти подлецы, бывшие, э, партийные, и Кравченко, и еще, если бы они дали, как у нас, автономию Донбассу, Луганской и этой ничего больше не было. Ну как у нас Узмурская автономная, Татарстан, Башкирия, Коми, но сейчас они но все равно как отдельно, Марийская и так далее. Та же Чечня, посмотрите, как выросла. Дагестан поднимается. Они а автономные, есть область, а есть республика. Если есть бы Луганской. И Донецку, ой, это, ну, Донецку. Да, они же просили. Uh -huh. Но вот эта украинская часть населения националистически под влиянием Запада, uh -huh. Западных, Польши и так далее, грудь распирает от желания власти. И нет, ну посмотрите, какое, извиняюсь, давно было Ющенко, президент Украины. Что это за президент? А Порошенко, хоть и английский знает. А сейчас вообще комик? Да, а Зеленский? Комик. Но же. У него мозги работают, так ему надо было что сделать? Взять и повернуть власти. А вы считаете, комик может быть президентом? Я должна вам сказать, комик не комик, но у него Природная гибкость ума. Это называется остроумия. Это характеристика ума. Вот. Так вот, имея гибкую характеристику ума, он должен был что? Подумать? А народ-то зачем выбрал комика? Хотелось праздника. Теперь Порошенко как заявлял? Мы будем жить, а они будут в подвалах сидеть. Как может президент говорить о своем народе такое? Вот я наблюдаю профессионально за Путиным. Я поражаюсь. Я знаю, что такое психический процесс воли. Я знаю, что такое психический процесс мышления. Вот. И мышление – это синоним ум. И я всегда с наслаждением смеюсь. Он настолько астролог а он на никакой. Он знает литературу, он знает историю, он знает искусство, шутит. Он же военный еще. Ну, это самое главное... Нет, самое главное у него... Нет, погодите. Вот тоже не знаете, неграмотные. С чего? А я однажды к моим друзьям из Риги приехали родственники. И там была книга Путина. Угу. И я ее прочитала еще. Ну и дополнительно. Uh -huh. Мальчик из крестьянской семьи, uh -huh. потомственной крестьянской. Вот. Мать работала техничкой на заводе. Старший брат умер во время, значит, когда в Ленинграде блокада была. Он вырос во дворе, как я росла во дворе. Он все компании. Вот там дрова привезли, мы на этих дровах вот так вот сидели, разговаривали и так далее. Uh -huh. Парни, какие были футбольные мечи, Ну, что-то шили из кожаных там взрослые и набивали тряпками. Uh -huh. И пацаны играли. Uh -huh. Было очень много коллективных игр. Так жили-жили, так Путин рос по дворе. Но случайно тренер пацанов собрал, Занятия э, спортивной борьбой. Uh -huh. Ну, очевидные тренеры тренер, мы знаем их, и, и э, э, сам вид спорта, они формируют характер. Uh -huh. Если я стреляла из позиции стоя, значит, характер у меня был, у меня не тряслись руки, а многие предпочитали из позиции лежа. Вот. И глаза, и главная рука твердая вас, Это характер. Вот. Потом он закончил школу, успешно, он уже закончил юридический факультет. А что такое юридический факультет? Да еще, э, извините меня, Ленинградского университета. У меня брат тоже закончил юридический факультет, Пермского э, университета, но тоже университет. Там даже сама учеба. Я э, приезжала к нему, ну, вообще ребята на факультете были, э, значит четвертый этаж выносить ведро так они что делали они становились придумывали как эстафета кто вперед из ведер вынесет mm -hmm. вот так, вот такой был народ вот он рос в этой среде это вы про Путина, да? да, потому что и я мой старший сын ему 60 лет а факультет потом у меня 6 лет учился в университете на историческом факультете. И у них был театр студенческий. Выступали и в Риге, и в Новосибирске. Вы понимаете, это люди образованные. Много, не вот один. А брат мой, младший, который на юридическом, ага, начались первые студенческие отряды. Север Перми, они работали там в лесах что-то, потом целина, и вот, значит, на целине его вот, товарищ заболел, 18 километров было, не было, что я чувствую легких, высокая температура, и мой брат на себе нес этого друга, который стал потом криминал-прокурором России. Вы знаете, все так не дается. А сейчас, что еще хочу сказать о Путине? Это он же живой человек. Вы увидели хоть у него? Он когда-нибудь из себя вышел, какие вопросы ему задают? Это признаки культурного человека, еще целеустремленного. Он прекрасно понимает, сколько лет Что он может уйти? Он из кожи лезет оставить Россию. Вы посмотрите, сколько молодежи втягивается, каких, какую форму изобрел вот этот городок в Сочи, Сейчас их в России шесть. В области области огромные. Вот. И сейчас, ну, в Подмосковье, и везде строят. Вот. Шойгу. Какой надежный? У них вот группа, это надежные товарищи, слово. А слово товарищ было, ты никогда не подведешь. Говорят, у Путина двойников много. Поэтому как вы думаете, справа или нет? Знаете. Неграмотных людей еще будет.